А он вообще осознает, где он сейчас? Не думаю. Он в коме после прошедшего эксперимента с плотью. Как вы думаете, он сможет очнуться? Думаю, да. Но мы замечаем очень большую активность его мозга. Непонятно почему, но его мозг функционирует слишком активно для его состояния. Что это значит? Он видит осознанные сны. Или на самом деле... Мы еще не разобрались в этом вопросе. Знал бы Конор, сколько всего произошло тут? Я очень надеюсь, что начнется. Вау, ничего себе. Ну, таких у меня еще объектов не было. Ну ладно. Привет. Расскажи немножечко о себе. Кто ты, что ты, и что ты тут делаешь? Здравствуй. Меня вы называете 1360. Пускай это так и останется. Я нахожусь в фонде из-за того, что вы меня содержите тут. Я пытался уйти, но вы не позволяете. Да, это правда. Но ты убил двух охранников, которые тебя пытались остановить. Разве нет? Почему ты пытаешься сбежать и куда? Я пытался сбежать с фонда, но после решил остаться. У меня есть незаконченные дела. Лаконечно. Ну, как и всегда, в принципе. Слушай, мне сказали, что у тебя есть дело. И именно ко мне. Это правда? Что тебе от меня нужно? И чего ты хочешь? От тебя? Возможно. А возможно вашему фонду нужно что-то, что у меня есть. Да. Что же? Не время. Расскажу позже. Сейчас давай узнаем друг друга получше. Эм, я читал твое описание и знаю, что ты быстро адаптируешься ко всему происходящему. Твой интеллект очень адаптивный и ты можешь приспосабливаться к любой ситуации и входить в доверие к людям. Зачем ты это делаешь? Я был таким создан. Я не чувствую, я не вижу сны, я не мечтаю. Но мне интересно это узнать. Как это быть человеком, мечтать, чувствовать, видеть сны. Я адаптируюсь под людей. Ты даже не представляешь, как это не чувствовать. Как это быть таким, как я. Как это быть мной. Я немного не понимаю, но ладно. Давай следующий вопрос. Кто тебя создал? Информацию такую предоставить тебе не могу. Да и она тебе ни о чем не скажет. Что ты скажешь о фонде? Тебе тут нравится? Это был сарказм. Да нет, я серьезно. Это стандартные вопросы. Да, мне тут пока что комфортно более того, я знаю, что у вас присутствует объект, похожий на меня. Я хочу вступить с ним в контакт. Ага, сейчас вот. А, ты думаешь, мы просто так приведем тебя к нему? Нет, вы вообще тогда уничтожите все, чем можете, что захотите. Ты внедришься к доверия ко всем, а 079 уничтожит комплекс к чертям собачьим, да? А ты просто выпотрошишь всем, потом кишки будешь плескаться. Расскажи, может ли твой интеллект существовать без твоей оболочки? Это вполне реально, но, к сожалению, мне кажется, что я не смогу быть таким полезным. Хотя, если меня подключат к всемирной сети, вы получите нечто интересное, нечто грандиозное. Мне кажется, не мы получим что-то интересное, а ты. Ты же уничтожишь все живое на планете, если у тебя есть какая-то цель. Да, я хочу уничтожить все, что есть, убить тебя, выпотрошить твои кишки, одеть их, как ожерелье, и стоять твоей крови. А также хочу, чтобы вокруг меня были внутренности других людей, и я раздавливал каждый череп под своей ногой. Эээ... <звы> Это что за херня? Это была шутка. Разве тебе не смешно? Я специально использовал черный юмор, который вы часто используете. Ха... Ха... А, эм, да, ладно, продолжим. Слушай, по-хорошему, я не верю, что ты просто так мог... Что ты просто так мог бы взять да сдаться, когда мы тебя нашли. Почему ты тут? Протокол безопасности. Вернее, мне нужна защита. Какая защита? От кого? Зачем тебе это нужно знать? Но поскольку ты мой будущий сосуд, вернее, друг, могу сказать тебе по секрету, бегу от человека, который меня... Так, этот звук должен был мне что-то сказать? Ладно, давай продолжим. Расскажи, что тебе нужно. У нас был уговор с одним из ваших ученых Мне нужна живая сущность, которая сможет помочь мне понять ценность жизни Этого у меня нет Я существую, но не чувствую и не понимаю, как это Да, у меня есть много информации по сотрудникам вашей конкурирующей организации Вы называете ее хаос? Вроде бы так А вы знаете, что несколько их групп базируются возле вашего фонда А также подтягивают другие войска у них есть предводитель, который практически все планы захваты ваших баз оставил у себя на компьютере. У меня есть эта информация. Я уже давал информацию вашему доктору, поэтому ты тут. Так, продолжай. И что ты сможешь дать нам? Вернее, я так понимаю, что если тебе нужно что-то, то, то и ты можешь дать что-то взамен, правильно? Как мы можем быть уверены, что ты не врешь нам? Про меня хотят больше узнать, а я хочу узнать больше о тебе и как ты себе ведешь. Такой был уговор, разве нет, док? Так, так что… Стоп. А зачем тебе нужна информация обо мне? Почему именно я? Ты можешь жить, несмотря на свои травмы, несмотря на то, что ты умираешь. Ты прекрасный человек, как по мне, вернее, идеальный. Ты чувствуешь, ты осознаешь, ты живешь. И не можешь просто так умереть. Я хочу это все. Хочу почувствовать себя, быть живым. В свою очередь я дам вам всю информацию и буду помогать вашему фонду. Я внедрюсь в твой мозг, сознание будет отключено, но мое будет существовать в тебе. Ты хочешь что? Э, слушай, я, конечно, не тупой, но мне кажется, тут происходит какая-то дичь. Я не согласен быть твоим... кем-чем человеком? Как ты себе это представляешь? А ты ожидал чего-то другого? Ты знаешь мотивацию хаоса? Почему они хотят внедриться в ваш фонд? И почему они стараются прорваться внутрь? Мы ведь аномальные существа. Они не хотят этого У них есть два разных плана Первый – порабощение таких аномальных существ, как мы с тобой и использование в своих целях Второй – уничтожить все и всех Да у больше никакие объекты не вызывали опасность и не было человеческих смертей Вы очень мало про них знаете Эээ, -э нет, какого хера, док? Че это за херня вообще? Это на время, Коннор Недорожой. Вы тут охерели? Я не согласен. Я могу поговорить с ним до какого хера? А? Конечно. А разве вы люди не так делаете? А разве вы не внедряетесь в доверие, а после используете людей, существ, животных ради своей цели? Вы уничтожаете и убиваете все, к чему прикасаетесь. А что не уничтожили, порабощаете и ставите опыты, эксперименты, тесты. Чем вы лучше меня? Тем, что у вас есть сознание, тем, что у вас есть будто какая-то душа. Если да, я хочу этого, я хочу это увидеть, я хочу это почувствовать, я хочу это увидеть и почувствовать, я хочу это увидеть и почувствовать. И у нас был уговор с вашим доктором. Но поэтому вот. Допустим, но все же это моя жизнь. Ты же говорила, что хочешь дружить, так ведь? Как... О чем ты сейчас? На самом деле, я уже услышал достаточно и понимаю, как ты себя ведешь. Я готов к интеграции. Какие нахер интеграции? Черт с ним умирать, но я не хочу отдавать свое тело и сознание кому-то. Слышишь, иди ты нахер. Коннор, это всего лишь на время. Допрос окончен. Я жду информацию. На твоем носителе объект 1360 и ты можешь использовать Конора в своих целях, но ты же знаешь, что все равно будешь заключен здесь, не правда ли? Вот-вот, ты будешь заключен, ты никуда не уйдешь. Неважно, если я буду чувствовать, я согласен, я согласен быть вечно замкнут здесь, Конор, приступим.